Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить пионы из зефира. Кому интересно, оставайтесь со мной. Зефир у меня уже готов. Здесь у меня крыжовник плюс яблоко. Загрела духовку до 60 градусов примерно. И буду ставить туда чашу. И периодически брать часть зефира. Для того, чтобы он у меня быстро не стабилизировался. Беру кондитерский мешок. Здесь у меня уголок обрезан примерно 2 см. Закладываю сюда зефир. Укрываю сверху полотенцем. И убираю в духовку. Я уже подготовила пергамент в квадратике Буду отсаживать основу для зефира. Вот такие конусы. Высоту можно регулировать. У меня примерно 4 сантиметра. Часть зефира крашу в желтый. Беру насадку травка и формирую серединку. Насадку держу вертикально, вот так немножко придавливаю и давлю, давлю, давлю, давлю и отпускаю. Насадку травка убираю, возьму вот такую закрытую звезда на 8 лучей, сюда помещаю мешочек и просто отсаживаю такие звездочки высокие. Для пионов мне понадобится насадка 123. Вот такая загнутая, полумесяц. Беру основу и формирую пион. Первых три лепесточка и потом накрываю. Второй ряд у меня идет немножко выше. дополняю основу, чтобы цветочек не свалился. И сверху смотрю, дополняю лепесточки. Не обязательно, чтобы они шли по порядку. а как у меня сама зефирная масса кремового цвета, за счет крыжовника, и яблочки у меня здесь красные, то эту часть я окрашивать не буду. Сделаю несколько вот таких. Беру следующее такой маленький можно раскрыть его немножко насадку поворачивая в сторону распушить нижние и обязательно снизу пройти закрыть основу соответственно, укрепить зефирный цветочек. Всю оставшуюся массу я окрасила в такой голубой цвет, но до конца не промешивала. Поместила в этот же кондитерский мешок. буквально немного массы у меня осталось я окрасила в зеленый и с помощью этой же насадки 123 сделаю листочки. Начну с первых цветочков они уже немножко даже стабилизировались просто провожу. И оставшиеся я просто в виде листочков выдавлю. Это если для сборки букета, возможно, понадобится. С помощью вот таких красителей-распылителей сухих я нанесу немножко оттенок на цветочке. Ссылочку на приобретение данных красителей я оставлю под видео в описании. Сначала взбалтываем и потом под наклоном припыляю. Оставляю зефир стабилизироваться 6-8 часов, потом можно собирать в коробочки, формировать букеты и дарить родным и близким, либо э, готовить на заказ. У меня вот такие пимпочки остались в заготовке сердцевины, их можно оставить на последующие цветочки, в принципе они не пропадут, либо можно просто их съесть. Прошло достаточно времени и зефир уже можно брать в руки, он не липнет, пружинит. Классно. Значит, я отсоединяю пергамента, и сейчас каждый цветочек просто донышко в сахарную пудру, и все так выкладываю. Еще покажу такой голубенький. Здесь тоже все застыло. Если где-то по бокам прилипает, тоже можно немножко сахарной пудрой. Сверху не нужно присыпать. Сверху все хорошо стабилизировалось. вот такие пионы получились у меня в итоге мне очень нравится но сейчас скажу про ошибки собирать можно как в букеты так и в коробочке в принципе тут уже фантазия ни у кого не ограниченные вариантов сборки тоже масса в интернете можно найти значит смотрите сразу на ошибки укажу вот здесь вот лепесточки поплыли и я сейчас причину скажу тоже вот где-то нечеткая такая серединка значит это из-за чего с учетом того, что масса постоянно стоит в духовке. То есть там температура, ну, у меня не выставляется конкретно, не могу посмотреть, сколько градусов. Если у вас э, можно выставить на 60, 50-60, тогда это хорошо. А у меня не выставляется, не знаю, может, там было больше. И получается, когда вы достаете горячую массу, да, вы ее можете прокрасить, промесить, убрать лишние пузырьки, но необходимо какое-то время подождать, чтобы она не плыла. То есть, чтобы э, сама масса из мешка немножко остыла и держала форму. Потому что вот эти такие заплывшие серединки смотрятся не очень. Сразу на это не обращаешь внимания, но когда смотришь, э, видна ошибка. Серединки, которые у меня остались, не сделанные. Я их положила в контейнер и в холодильник. Хранится зефир довольно долго, а свою свежесть сохраняет в холодильнике еще дольше. Я очень люблю с холодильника, поэтому рекомендую зефир кушать из холодильника, когда он прохладный, очень вкусный. И готовьте, конечно, с таких каких-нибудь кислых ягод, потому что клубника слишком сладко будет, особенно для тех, кто все время пишет в комментариях много сахара. Поэтому ягоды используйте кислую, ягоды и фрукты. Получается тогда вообще идеальный вкус. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.